И всем привет! Сегодня мы разыграем 5 призов по 500 голды. Для этого вам надо было сделать всего лишь несколько вещей. Это поставить лайк данному видео и написать под ним комментарий. Вот, извиняюсь заранее за звук, дело в том, что я сейчас в разъездах, там, Москва, Самара, ну, разные города, По России катаюсь, у меня сейчас отпуск. Вот, поэтому у с собой ноутбук, но наушники Аэрофлот мой потерял. Точнее, мои наушники потерял Аэрофлот. Багаж я еще не нашел, поэтому, <coughs> поэтому я записываю на ноутбук. Так, давайте скопируем ссылочку и наконец-то выберем 5 наших победителей, которые получат да, призы. Так, вставляем ссылку. 4 просмотра, 122 комментария, 116 лайков. Так, и поехали. И первый победитель становится Артем Усович. Но давайте перечим. Назвать ну, его победителем, наверное, мы выберем, скопируем его ник и посмотрим, не занимался ли он накруткой в розыгрыше. И нет, всего лишь один ник. Отлично. Так, так. Вот так. Есть первый победитель у нас. есть. давайте посмотрим второго победителя. И вторым победителем становится Сергей Савин. Ну давай. Так что, угу. давайте все будем проверять. Так, отлично, тоже. Один. Угу. Так, Так, третий победитель. РГ. А, НЛД пробить можно, но купи вот HB2. Так, давайте скопируем дик. Уже намного неудобно. Проверим на накрутку. Отлично, накрутки нету. Поздравляю. Осталось еще два победителя. Ну, это Star Стар Эжди. Ребята, Хороший гость. Спасибо. А вы хорошие зрители. Да что чтобы ты будет Ладно. Скопируем так. Просто уберем личного. А, ну нормально. Один из одного. ты смотри, в этот раз накрутки я по не наблюдаю. Прошлую розыгрыш была накрутка. Ну давайте выберем последнего победителя. Предварительного победитель. Это Александр Гулот. Сейчас мы его проверим на наличие на грудке и войдем. <coughs> и уже официально скажем, победил он или нет. И ну, отлично. Соответственно, один комментарий, один победитель. Все. В общем, спасибо. Это напоминает 5 победителей, которые получают по вот 500 золота за комментарий. Напоминаю, что, конечно, сейчас видео будет выходить реже. Все дело в что у меня сейчас ну, отпуск и отпуск, разъезды, вот, Но... В каждом нашем видео, напоминаем, у нас будет разыгрываться 500 золота. -зо. Ну, почти в каждом, а об этом в начале ролика мы будем сообщать. На этом спасибо, что смотрели. Это был канал WorldTV Stream и его ведущий Леонид Пока-пока.